Видео озвучено не для продажи. Каналом Кирилл Грей. Ссылка на оригинал в описании. Итак, хорошо. Ханза, твоя поза, взгляд через плечо остается. Роковая вдова. Твоя поза, взгляд через плечо остается. А трейсер. Мы решили изменить твою позу, взгляд через плечо. Че? Почему это? Ну. Старая поза делала твою задницу слишком сексуальной. Это грязная ложь и провокация. Поза Роковой Вдовы более сексуальна, чем моя. Прошу, не втягивай меня в это. А ты вообще закрой свой рот, Шаболда. Хорошо, это моя поза, взгляд через плечо. А это поза Вдовы. Теперь, чья задница сексуальней? Пожалуйста, не заставляйте меня выбирать. Чья задница сексуальней? Чья? Чья? Это твоя задница убила его? Огромное спасибо всем, кто просмотрел этот видеоролик. Если вам понравилось, поставим лайки. И подписывайтесь на канал. Не забывайте нажать колокольчик. И до скорых встреч.